В общем-то, никто не знал толком, что такое этот стукач, потому что его никто не видел. Зато слышали все. Приходил стукач нечасто, всего несколько раз в год. Разрыв между его визитами мог продлиться пару дней, а мог растянуться до недель, месяцев и даже полгодий. Чистота его посещений не зависела ни от фазы Луны, ни от времени года, ни от чего-либо еще, но все-таки даже эта таинственная сила соблюдала два правила. Первый истукач поменялся только в темное время суток, в промежутке между девятью вечера и часом ночи. Второй истукач никогда не пользовался звонками, предпочитай дергать ручки или тупо колотить по двери, за что получил свое прозвище. Никто не знал. Бывает ли на улице, однако жокна на всякий случай, парикодировали и даже заштоивали. Неизвестно точно, сколько людей, теоретически, могли столкнуться с этим мехом и скольки попали под его влияние. Вероятно, они предпочли бы не рассказывать об этом. Но все три фатальных случая, после которых сомнений в дружелюбности слукача не осталось, дед Мика засвидетельствовал лично. Первая беда случилась еще, в середине 80-х. Накрыло, как то и странно, одного из сторожилов, прямо над квартирой деды Ники обитал левый старичок, перешанувший уже черту Юнастолетели. Несмотря на крепкое здоровье и самостоятельный образ жизни, а это оно новом, говорит в таком возрасте, соображал старичок плоховато. Как-то раз деду Мика услышал, что во время отхода стукача его сосед сверху возьми да открой. Никаких ударов, криков или других подозрительных звуков не последовало. Просто с того событий старичок перестал выходить из квартиры. Местные сразу поняли, в чем дело. Не трудно было сложить вас двумя, припомнив дату последнего визита стукача. Поначалу все боялись соваться в нехорошую хату. Но у кого-то, в итоге, сочувствие весело страх, и он решил проведать старичка. Тот не открыл. Заволновавшись, сердобольный жилец вызвал милицию. Милиции старик тоже не открыл. Менты попытались открыть сами. Не смотри. Вызвали какую-то там бригаду, для решения подобных ситуаций, начали вскрывать дверь. Сломали об неё три болгарки. Три нахрен болгарки блин, от клябу и дверь в советской развалине. да. Может, дед Мика и прикрасил этот момент, но сломать даже одну, пусть самую ржавую, а деревянную дверь, блин, это бесец как странно, не вскрыли хорош Во время этой возни соседи пошушукались и позвонили родом. Тот явно обладал нестандартным для такой должности мышлением, потому как насчет стукача все прекрасно знал. Быть может, особенность провинциального склада ума? Из рассказов деды Микки складывалось впечатление, что жильцы хрущевки относились к стукачу безо всякой заинтригованности, а как к бытовой проблеме, типа протекающей крышу, Исправить не выходит, значит, будем уживаться. Венчался, в общем, наш ураг, без лишних вопросов, договорился как-то с представителями закона, объявил всем легенду, мол, квартира в плохом состоянии, так что ее временно опечатают. Уж не знаю, какие он там выкатил условия и кому в итоге досталась собственность, но в квартиру с тех пор никто не совался. Она до сих пор стоит вся опечатанная, без видимых причин. Что там внутри? Куда дел себе дедок? Ни у кого не было желания искать ответы на эти вопросы. Я не исключение. Следующими жертвами слукача стали сразу три человека. Случилось это почти через 20 лет, после исчезновения Дедмикиного соседа. Умер один из квартирантов, я искренне надеюсь, что хотя бы он ушел из этого мира. Из-за возраста и болезни, и в его опустевшие в жилье приехала молодая семья, какие-то родственники, получившие жилплощадь по наследству. «Славные такие были ребята», — сокрушался дед Мика во время рассказа. Сынишка владельца, кажись, с женой и дочкой двух годков. Молодые совсем были. Конечно же, его предупредили о Слукаче. И конечно же, бодрый молодой отец семейства, в самом расцвете сил, не воспринял местные суеверия всерьез. Когда стукач постучался, «Простите за тавтологию», к нему в дверь, тот наивно распахнул ее и никого там не обнаружил. Узнал об этом его сосед, которому мужчина пожаловался утром на ночной хулигане. Мы ничего дурного поначалу не заметили. Уж начали подумывать, может, пронесло, а потом вот. Первым звоночком для соседей стало отсутствие голосов жены и дочери в злополучной квартире, но вроде голос мужчин время от времени к ним обращался, да и на вопросы о своих домашних он отвечал вполне уверенно. Так что местный лишь плечами пожали мало ли, какие в чужой семье причуды. А потом из квартир начал сочиться вполне однозначный запах трубнины. Стояло лето, и его быстро достигло того предела, после которого всякий нормальный человек начнет бить и В итоге несколько местных жестко прижали новоселов. Тот удивился, словно не понимая, о чем вообще речь. Разберённые соседи ворвались к нему в хату И обнаружили там картину в стиле классического хоррора. Труп его жены сидел на кухне, уронив торт на облепленный лимухами стол А мертвая дочь валялась в одной из комнат на коврике окруженной раскрасками и цветными карандашами Может и не совсем так все было Но суть в другом, весь их облик говорил о том Что несчастные сами не заметили, как умерли а что еще страннее, не заметил этого сам глава семейства. Один из ворвавшихся, трясясь от ужаса, рассказывал, как мужчина жаловался мертвой жене на непрошенного гостя и успокаивал, якобы напуганным его вторжением, дочь. В итоге менты повесили убийство на отца и мужа, который до последнего вёл себя так, словно его семья была жива, кричал жене, что скоро вернется, что это какая-то ошибка, ну и так далее. Его дальнейшая судьба была неизвестна деде Микки. Зато знал деда кое-что другое. Причина смерти женщины и девочки осталась неизвестной. Его товарищ служил где-то в следственном отделе и с спиану, что вообще-то никаких следов насилия на трупах не нашлось. На них вообще ни не нашлось. Их не задушили, не зарезали, не отравили. Каким способом угорохали? Если вообще грохали, непонятно. Вскрывальщики там трое суток выжимали свою фантазию досуха, чтобы хоть какую-то подложку обвинению дать. Но до нашей прокуратуры много не надо, так что это дело скоро закрыли и забыли.